А Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик 10.30 Утро началось, поехали посмотрим, что у нас есть по плюхам Интересного начнем с русского сервера ребята уже написали регистрация пооткрывалась на всех серваках сейчас глянем что там по описанию что делается судя по всему они захотели посмотреть можно посмотреть кстати реальных игроков ну плюс минус относительно конечно так, пасхальная акция. Временный день замка владельца. Набор, войди в игру, ежедневные, цветущие, безумие, бинго, охотник, настолка, фонарики, время обновления. Период регистрации с 12 по 17. Период сбора с 17 по 22. Вот так. Введите свой GG выберите вашу версию игры. Затем зарегистрируйтесь на странице. Регистрация. Получить право на набор энтузиаста. Ага. Значит, оно получается среди всех серваков, что ли? Ну, поехали, посмотрим. Ну, по сути, если выбираешь, то выходит да. То есть, выбираешь свой сервер. То есть, всего у нас осталось там 5 или сколько там было, 2903 тысячи, сейчас, наверное, будет больше. Ну, реальное количество, да, вот Android, регистрация 12 тысяч. Это здесь, на русском сервере 12К, получается. Ну, можно с в регистрироваться. после выхода обновления, то есть по сути, насколько я понял, нам только сделают на Тайване это уже идет, а у нас будет только после выхода обновления, то есть после обновы. А тут, кстати, по-другому картинка выглядит. Или, а они тут меняются вообще? по выбирать вот так вот она выгля выглядит ну такое сама самое главное что локация такая херня как по мне вообще никакая столько времени анонсировали её, там все думали что там будет прям что-то вау. в итоге блять полная дичь Да, карта богатства. Парящий фонтан. Короче, на русском, как обычно, здесь ни хрена нету. Пакет накопления ни о чем. Наборчик за один самик, неплохо. Это неплохо. Одна монета, это, конечно, блять, золотая. Это просто мега вау. Это один раз можно обновить. Так, чтобы вы все понимали, это просто супер-мега-подарок от AGG. Ну, хотя на других серваках по-нормальному дают возможности и плюх, и сундуки, кстати, которые на русском сервере нет. Уже там по второму, по третьему, на некоторых серваках по четвертому кругу пошли, но на русском сервере, наверное, их никогда не дадут. Так, поехали, заберем плюхи. У нас сегодня 20-й, последний день, наконец-то, я собрал весь календарь. можете меня с этим поздравить у меня хватило терпения так надо я так и не добил кстати на это сейчас мы это сделаем сделаем вот так раз чик там у нас титулы пока мы их активировать не будем и два так вот и откроем яичко за 168 самоцветов надо кстати заняться прокачкой питомцев здесь так поехали посмотрим что на немке у нас есть интересного набора за один самоцвет нету надо кстати зайти на VGAMERS тоже наборчик забрать донать пожалуйста и тогда вы сможете забрать остальные плюхи так вот это называется так это что у нас это у нас шоп ронан гитин так за вход надо тоже зайти забрать не полениться надо не лениться заходить забирать первый второй третий день классные плюхи. так толс с понятно так, сегодня что у нас? Второй день. Не, нету второго дня. А тут есть... Еще 200. Ну, тоже неплохо. Так, давайте посмотрим здесь регистрацию. Интересно, что на немке интересного будет. Android.de. Да, видите, здесь 5000 человек играет. Ну, то есть регистрация, насколько я понял, для каждого сервака а, идет отдельно. Ой, я хотел плюхи посмотреть. Случайно вышел, давайте еще раз. Ну, плюшки у всех одинаковые, да. Оу, оу, оу, сундуки. Да, походу, да, кастрированные сундучки. Ну, такое Так Это 10 так пакет Это все, наверное, ивенты Ну, в общем Так, это мы смотрели 21 минута монеток У меня целых одна кстати, скин за тысячи на мэрии здесь. Это реально круто. Блин, не хватило нам чуть-чуть. Сейчас может дадут после 10 наборчиков, можно будет дособирать. Так, забираем. Вот смотрите, плюхи. Какие халявные я получил. С акции затрат. Реально круто. Найм у нас. У нас найма нету. Найма у нас нету. Надо пойти на Вигеймерси, забрать еще наборчик. А, будет за 2 с копейками. Самое интересное, самое главное, что у меня землеройка уже со скину тоже топовом. Такс. Что там у нас по битве гильдий? 7-7. Мы, короче должны всех наказать актив у нас на немке. актив реально бешеный 75 75 а, такс хорошо а, поехали на английский сервак глянем что там интересного добавили но тоже есть эта тема я кстати добавили вверх что самое правильное потому что многие заходят и не этому прав Здесь нас 9000, ну то есть английский, русскому уже не особо уступает. Плюс на английском у нас сейчас все спят. Bunny Gifts Hunter. Настолка. Да ты что, самое нужное. Но ну, настолка уже с Космо, что не может не радовать. А, а, все правильно, это на немке у нас другие что-то. Профтекал, это немка совсем другая. Пиратика запустили, но пираты здесь что-то не меняют вообще. Ну, изи стрелок. Карточка. Остров. 92, осколка механоида. Так, билты пак. Тушку добавили. Ничего не поменяли. Питомцы такие остались. Короче, ничего интересного такого прям мегавау нету. А, дерево есть. Ну, дерево тоже. Монетка, карта. Обновили, по-моему, дерево, если я не ошибаюсь. Три карты. Да, сразу три карты. Ну, такое. Третья карта, конечно, такое. Но остальное, в принципе, неплохо. Но дерево, я говорила, что ждите сундуки. Сундуки это самая топовая тема. Ну, это, в принципе, неплохая. 17к вы тоже получаете, но там вы получаете поярче плюхи, как по мне. За меньше доната можно вытащить. Ну, все как бы на... но ну, там сундуки больше даже играют роль. Короче, дофигища разных акций. что по рынку у нас тоже наборчик за один сам. Я вам покажу, как я здесь вчера потрашивал. Вытащил халявные карты. А, ну, такое, видите, 35 за 50 баксов. Даже смысла нету покупать. Смотр, оно будет намного дешевле стоить. В общем, все. Пишите комментарии, ждите видосика по БГ. У -у -у. А, иду пить кофе. Всем удачи, всем пока.